У нас в стране замужных женщин гораздо больше, на миллионы, чем женатых мужчин. Как так может быть? Это очень просто. И те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считаются за жену.